Приветствую всех любителей видеоигр. My Child сбор продолжается. Представляешь, южики погружаются в кибернацию. А, гибер... Ну да, все правильно я сказал. Неужели ты на свете все знаешь, умничка? Поэтому зимой мы их и не видим. Так, а что за день неделя? и я на самом деле, если честно, не помню. Никакой день недели. Ой, надо поесть, будет купить уже. Не, что мы сегодня делаем, поэтому надо купить побольше. Поесть, нам все хватит. Понимаете, надо было откладывать деньги, все такое. Ага, значит, 4. Это на вечер и на утро. Ну да, у нас еще двадцатка осталось. Так, писем нет. А, этот вот эта досешка, да? Да. Это мы видели. Это, ладно, мы вот так вот сделаем. А готовить можно что-нибудь? Отлично, есть. Грибы, ой, грибы. <сорч anticipation> Нам пора, а на работу, да? И в учебу. Покажи наш отец Ага. Так, а у него сегодня экзамен? Или у него уже был экзамен? Нет, у него уже был экзамен. Я же сохранялся, да? Придется держаться. Денег нет. О, наконец-то дом, можно покушать. Блять, он голодный. Я устал Да, конечно, сейчас мы тебя покормим умой, блять, я его умыть еще с утра забыл Ну ладно, хоть денег заработал, это хорошо Хоть денег заработал Футболка порвалась, это плохо Но Вот так вот сделаем, отлично И спать его укладываем Завтра мы его перейдем. Сегодня господин Берг вел себя немного странно Если хочешь, я с ним поговорю, что он сказал Ну-ка он сказал, что я должен быть сильным и всегда стремиться к познанию. Что он имел в виду? А... Тебе показалось, он расстроен? Он показался мне немного грустным. А... Может он куда-то собирается? О нет, куда же? А... А может он учитель на замену? Нет, он не может уйти. Я не хочу, чтобы он уходил. Я хочу, чтобы он остался. А, а может нет, не волнуйся, может у тебя будет новый учитель Еще лучше такое случается, перемены могут быть к лучшему О нет, что же мне делать? Прислушайся к его словам и все будет хорошо Да Не хочу, чтобы он уходил Почитаешь мне сказку, значит, так вовремя, блядь? Не, извини, я сегодня работал Если не допоздно работал. Так, запись денег добавлено Так, поехали, почитаем 14 мая, good hub. Во время войны твоя мать а, вставила тебе в приюте лебенсборна под названием Готхаап. Снаружи он выглядел шикарно, но внутри царила строжайшая дисциплина. Только самым послушным детям разрешалось играть в игрушки. Кроме того, не все малыши а, вырастали похожими на арийцев, со светлыми волосами и голубыми глазами. Как-никак никакого арийского гена нет и не было. Так просто называли людей с нордической внешностью, но неподходящие дети пропадали из приюта. Хо-хо-хо, интересно О, это интересно получается Так, надеюсь, мне дни не будут пролезть Потому я geri, за эти дни мог столько заработать О, привет! Так, письмо Почта пришло. раз И все идем в ванную Зачем его, не, сначала мы его кормим Один, сэкономленный Этот самый, два Отлично Теперь мы его перейдем, ну, идем в ванну, потому что тут какой-то сам. не скоро в школу, хорошо. Чтобы его не переодевать. До скорого, учись хорошо, ладно? Постараюсь. Вообще, можно было попробовать с ним поговорить, но да ладно. И задержаться сейчас будет, да? Нет, не будут Так. Вот так и делаем. Отлично. Да опять порвал рубашку, блин. Что случилось? Сегодня господин Берк сказал нам, что больше не будет нашим учителем. Ой, слезки на глазах. Вместо него придет какой-то чужак, господин Сольхейм. Он сегодня тоже приходил. Ох, может сегодня так уж плохо. Что ж, иногда учителей меняют. Что еще он сказал? Он поступил очень жестко. Отрогал меня за то, что огрызать хотя этого не делал. А -а -а он, наверное, волнуется из-за новой обстановки Он старый и ворчливый Так, блядь, я его только вчера переодел, сука э -э Euro favorite. Да, делаем вот так Отлично Потом кормим тебя Так, хорошо Да я знаю, что ты хочешь спать Вот так, отлично так, теперь э, б -б -б -б, ты идешь спать. Мне, нужно, мне не нужен новый учитель. Не расстраивайся. Э, нужно просто к этому привыкнуть. Может, господин Схархейм ничем не хуже Берга. Разве может господин Схархейм быть таким же хорошим? Мне нравится, господин Берг, День парада для учителя последний. Э, Разберемся с этим завтра и ложись спать. Можешь почитать мне какую-нибудь добрую сказку? Не сегодня. Не, может быть завтра. Ну, тогда спокойной ночи. У меня почта. О, ну пусть там и и... конец войны. В приютах Либбенсборта воспитывалось более 500 мальчиков и девочек. После войны одним нашли приемных родителей, других вернули родным. Норвежское правительство пыталось переправить часть детей в Австралию, чтобы не брать за них ответственность. Они боялись, что дети были психически больны и расходы на их содержание могли бы непомерно быть большими. Ты был среди двухстопер... 205... 50 ребят с норвежскими гражданством обнаруженных в Германии, 25 из них так и не смогли пристроить, а поэтому признали признаваемости над и направили к психотеребнице. Многие верят, что немецкие солдаты были психически больными, а значит с женщинами, что были с ними и с их детьми тоже не все в порядке. Ведь все дело в генах, так прошу запомни, что все это большая ложь. Норвежцы, что так говорят и сами следуют нацистским убеждениям, можно менять нации местами, но логика останется та же, ошибочно и бесчеловечно. Ну, давайте, ладно, посмотрим почту. Что она будет у меня валяться, пулиться? Страна продолжает готовиться к параду. Школьники с нетерпением ждут, когда же они смогут пойти по улицам, размахивая фашками в честь Дня Конституции. Уже распланирован маршрут движения парадом. Утром дети соберутся возле школы, а затем пойдут от нее через город. Там плохое, что мы пойдем парад на парад. Потом э, мистер Берк уйдет, и только потом нас могут загнобить. Даже после его ухода, типа, что мучиться-то. Ну, по факту. Так. Добл, э, как ты себя чувствуешь? Я с тобой не разговариваю. Это что за АТО? Ну-ка прекрати. Понимаешь, ты расстроен. Э, я дам тебе время успокоиться. Неважно, ты меня не знаешь. Ха. Так, ладно, пойдем в ванную. Потом завтракать. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Тих. Чуть картика не упустил. О, это злой учитель новый. Отлично, мы немножко сэкономили на еде. Просто постарайся пережить этот день, все будет хорошо. Не грусти, день пролетит быстро. Не, пожалуй, первый. Хорошо. Отлично. Так, у нас еще есть, отлично. А, сегодня пятница, магазины не будут работать, поэтому делаем вот так. А мы задержимся на работе, короче, стопудняк. Нет, не задержимся. Повезло тебе, блядь. Привет, как прошел. Едет, да что ж ты всю рубашку рвешь. Бедную рубашку всю рвет, блядь. Ладно, я тебя переодену, так чтобы... Хватит тебя только рвать. Но папа уже. Завтра. Да, завтра тебя переоденем. На, вот покушай. Отлично, еще и кашу сэкономил. Ну, просто я на плане держу. Спать хочется. Сколько? 6 каш. Отлично. Спокойной ночи Сказку тебе сегодня читать. Завтра парад. А -а -а, точно. Скорее бы. Сказку тебе почитать? До завтра. А, ему и сказку не надо читать. Заебись. А я уже и почту посмотрел, и все посмотрел. Шанс, моя любящая бабушка, дедушка. Думаю, ты не случайно запомнил свою немецкую бабушку. Наверняка она была добра к тебе. По ее словам, у нее была лишь одна причина тебя отдать. И если мать действительно хочет вернуть своего ребенка, я не могу стать у нее на пути. Грустно, что норвежское правительство решило забрать тебя из любящей семьи и отправить матери, которая не могла и не хотела тебя воспитывать. Ты мог вырасти в месте, где считался бы обычным ребенком. Да, печалька, а мне нечем заняться, потому что я такой молодец, уже все приготовил, уже был готов к ночи, сказки, фигаски и так далее. Ну ладно. Фиг с ним. Опа, Клауса здесь нет. Тихо, подождите, рано еще. А, я типа в школу сейчас приду, да? А, вот ты где. Эм, прости, что вышел так рано. Я не мог дождаться. Все выглядит такими счастливыми. Но я нигде не вижу господина Берга. А, в следующий раз дождись меня, ладно? Прости, но ты идешь так медленно. Я не мог больше ждать. Я больше так не буду, обещаю. Дети выстраиваются парами. Мне надо туда. А, оставайся у меня на виду. Вот так вот пусть будет лучше. Сейчас его как там побьют, блядь. Моя ленточка. Они сказали, что мне здесь не место и растоптали мою ленточку. Правильно ты говоришь, зря мы сюда пришли. Я хочу домой. А, а ты не слушаешь мои присыления, милый. А, ох, милый. Ладно, идем. Клаус, привет. Прости, никак не мог тебя найти. Я иду, что дети сделали с твоей красивой ленточкой. Я их как следует отчитал. Господин Берг, о, правда? Нельзя так себя вести в наш день конституции. Я прислежу за тем, чтобы их наказали. Пожалуйста, не надо. Они потом возместят злобу на мне. Я подумаю об этом. Но, конечно, не хотелось бы создавать себе проблемы. О, здравствуйте! Должно быть, Клаус, ваш сын. Очень приятно. Наконец, встрети, А, наконец-то встретиться с вами лично. Вы воспитали замечательного мальчика. А, спасибо, что приглядываете за Клаусом. Да, таком же... Да? А вы, видимо, тот самый учитель, о котором постоянно говорит Клаус. Спасибо, что приглядываете за Клаусом. Для меня важен успех каждого ученика. На мой взгляд, происхождение не имеет значения. Важны лишь наши способности и поступки. Он не заслуживает такого отношения. Но не беспокойтесь. Я делаю все возможное, чтобы с ним ничего не случилось. Следует поблагодарить вас. Вы вырастили славного ребенка. Не все родители на это способны или недостаточно стараются. Что ж, Клаус, идем на парад. Да, пожалуйста. Не волнуйтесь, я о нем позабочусь. Вот, Клаус, можешь взять мою ленточку. Не забудь помахать своим флажком. Ой, как это мило. Такой вот с учителем идет. Они там кричат гибкие пура. Было очень здорово. Там было столько людей и так много флажков. Мне очень понравился парад. Ты учитель и правда хороший человек. Я тоже, я же говорю, что он хороший. Было очень весело. Здорово, что тебе было весело. Ага, и вы с господином Бергом познакомились. Хочу в кроваточку. Ты хочешь поесть сначала, а потом уже идти в кроваточку, потому что весь день у меня на смарку. А, парад все выходные, да? Сегодня был отличный день. Вот бы побольше... Побольше людей были, как господин Берг. А, большинство людей группы обращает меня только на хорошие. Да, господин Берг хороший человек. Точно. Другие дети меня ненавидят. Но они ведь глупые. Но почему же все соседи меня ненавидят? Дедушка с бабушкой тоже меня ненавидят. А они взрослые. Взрослые должны быть умными. Не понимаю. Они ведь меня даже не знают. Ты, господин Берг, единственный хороший взрослый. И господин Берг уходит. И мои родители тоже ушли. Я рад, что ты рядом. Не уходи, пожалуйста. Я никуда не уйду, Клаус. Я никогда тебя не брошу. Я всегда буду рядом и никуда не уйду. Хорошо. Ой, улыбочка милая. Было бы здорово послушать сказку. Значит, есть время ее почитать? Да, сегодня можно. А, нельзя. Нет, может завтра получится. Ну тогда ладно, спокойной ночи. Добавлена запись в Сначала фоточки. Узберг – это парад. Теперь запись. 17 мая, ты мое счастье. Но боюсь, что пока мы здесь, мне не сделать тебя счастливым. Ты сильно изменился за эту весну. К счастью, теперь мы знаем, что в Германии есть любящий бабушка и дедушка. А значит, они еще могут как-нибудь помочь. Будем надеяться, что они ответят на мое письмо как можно скорее. Блядь, и вправду письма уже долго нет. А я-то думаю, что-то не так. А ведь письмо мы ждем. Так, голова продана, вы 68 поругались с бабушкой и дедушкой. А что, с ними можно было не поругаться? Вы 79% купили флажок, ну естественно Вы 64 игроков решили класс 5 на Ну естественно, там же был Берг Подождите А как же, как я А, ну я же не поругался, даже их нахуй послал Ну грубо говоря Ну в принципе, да, типа, что они себе позволяют Блядь, ну зачем, за что Ладно, следующий воскресенье, ничего страшного Неделю просто профукаю Доброе утро Бля, он всю неделю в этом рубанье проходил Сука Может займемся чем-нибудь вместе Uh, да, порисуем Мне нравится, как он рисует, поэтому... Ну, такие рисунки классные. О, oh, у вс ⁇ хорошо. И там радужка, все такое. Вот и порисовали, идем кушать, а потом умываться. Ну, и хорошо, что у меня еды было на все, весь этот случай. В целом. Так, чем еще за... Пойдем в лес. Так. Так, отвечаем ягодки. Вам от нас не спрятаться. Так, тебе приготовим, что ягодок, естественно, потому что он будет хотеть кушать. Блять, блять, как отменить? Никак? Никак. Ну ладно. Можно я пойду спать? Конечно, можно. Но сначала ты кушаешь один из Отлично. Просто чтобы им на завтра было что поесть. Ибо можешь прочитать мою любимую сказку. Может быть, завтра. Потому что тогда его завтра будет нечего кормить. Если ему сейчас еще кашу дать. Так, понедельник. Наконец-то начинается работа. Я могу заработать денег, купить, поесть и так далее. На улице так красиво. Отлично. А, это обычная почта, да? Новости. Но и сколько почты. Что-то не, не так-то и много. Блять, ты опять грязный. Так вот Ты просто поспал. Я в шоке. Я реально в Просто поспала а уже всю, всю одежду испачкал. Не. Вот так. А что я могу купить? Машинку? блять, машинку дорого. 170. Посмотрим, как там без... А, подожди. А, ну да, господин Бергер уже все. А я не могу задержаться уже. О, господин Сольхейм такой строгий. Он не позволяет нам разговаривать на уроке. Он ненавидит шум. Нам приходится сидеть очень тихо. Так ты сможешь лучше усвоить учебный тюрьм. Главное, что он к тебе не придирается. Так во время уроков мне проще сосредоточиться. завтра у нас контрольная. Я покажу, какой я умный, чтобы ему понравиться. О, это хорошая идея. Ты пошел уроки да, делать? Не, пойдем покушаем. Да ладно, делаю уроки. Хорошо. Приготовлю ему поесть. Отлично. Он опять, да, сидит, делает уроки. Угу. Так, за зашивать нечего. Готовить нечего. Письма. Давайте письма посмотрим. А этим летом в наш город приедет сам король, что, несомненно, привлечет сюда больше гостей. Дата приезда короля пока уточняется. Визит его величества. Это огромная честь для города и для наших детей. Большая радость. Так, ты уже хочешь спать, да? Скоро уже спать. Ты уже хочешь спать. Ты весь день делал уроки, поэтому на тебе вкусный бутербродик раз и контрольный приготовишь и тебе завтра вкусный бутербродик двадцатым. Поэтому как-то так. Так умыть, умыть я а тут какой какой и какой-то такой чумазики. И чинится. Ну ладно. А не, не, не, не, не ванну уже мы не можем пойти. А, в классе меня никто не обижает, пока рядом господин Сульхей. А на переменах все как прежде. Но во время уроков мне хотя бы проще сосредоточиться. Было бы здорово, послушать сказку на ночь. Есть время почитать? блять, мы же все проебали. Поэтому, возможно, завтра. Ну тогда ладно, спокойной ночи. Вот так вот быстренько-быстренько все проходит. Уже май. Мы ждем, кстати, все еще ждем письма. А вот я доброе утро. Готов контрольный. Надеюсь, получил хорошие отметки. Ты так готовился, ты справишься. Да, думаю, я получу хорошую отметку. Мне нужно собираться. Да, тебе нужно умыться. Потом покушать плотненько, вкусненько. Двумя бутербродами, прикинь. Целых два вкусных бутерброда. А? Сколько каши? Отлично, три каши. Потом тебе нужно почистить зубки после этого. А -а -а -а. Вот так, отлично. Писем нет, ничего нет. Па-па-па-па. Пойдем, ладно, ладно. Поешь чистым. желание удачи. Конечно. Тебе не нужна удача, ты и сам скажешь удачи и покажешь нам, что ты способен. Хорошо. Конечно, пожелаем, что ребенок. Как ему можно не пожелать удачи, ребенку? Блин, сейчас принес контроль, а у меня будет предложение задержаться, спорим. Я же говорю. ай яй яй яй яй задержаться. Что, плохо контрольную написал? Как контрольную? Контрольная была легкая, но день был ужасный. Господин Сколькейм решил, что я списывал. А я не списывал. Он не поверил, что немецкий ребенок может быть умным. Он даже ударил меня по рукам линейкой. Да как так можно, блядь? Зачем мне стараться, если учитель меня за это бьет? Ну все, теперь мы... А... Его все боятся. Он просто ужасный. А... Почему Берг не может вернуться? Какой теперь во всем этом смысл? Все меня обижают. Хм. До летнего коньяка остался месяц. Держись. Вот бы у меня время шло быстрее. Что-то уже поздно. Да, уже поздненько. Блять, не поясни, учитель пидораса. Это, конечно, да. Ну, что поделать. Все, ложи в банки. Я тебе машинку куплю. Пусть с тобой. Я больше не буду делать уроки. В этом нет смысла. Я понимаю, что ты чувствуешь. За рисунки меня никто не будет бить. Так я и сделаю. Эээ, а может, ты мне прочитаешь сказку? Не-не-не-не. Что? Ясно. Извини, спокойной ночи. Как ты ясно, блядь? Я же просто сказала, что может быть завтра. Даже мы сегодня потратили весь день. Ах, зачем вообще нужна школа? Разве ты не хочешь учиться? Больше не хочу. По крайней мере, этого учителя ненавидит все. Ни с кем не говори, сразу сейчас. Похоже, хотя бы в этом вы солидарны. Ага. Ни с кем не Хорошо, будь осторожен, хорошо? Ладно. Ой, кашта одна. Блять, я ход пропустил. Ну, ладно, ну, не докормил, думаю. Но он не докормил чуть-чуть Что поделать Письма есть? Писем нет Записи тоже нет Ладно, мы его не будем отправлять Это мы не будем делать в школу его раньше отправить нельзя Ну, значит, мяч поиграем Вижу смысла тратить два хода На то, чтобы его дважды покормить Отдельно по времени Хорошо, мне Пара. Бедный Ну что поделаешь Я дома Знаю, я вел себя тихо И он меня не замечал Ах. О здорово, может это больше не повторится Блять, что-то не так Что-то не так стофудово Так, ладно, давайте я покормлю. Я его хотя бы теперь вкуснее кормить начал. Ну сейчас опять скоро придет это время каш, потому что это самое. Блять, ты скажи, я скажу. Потому что, машинку собирать покупать? а ты можешь, пожалуйста, почитать мне сказку? Да, конечно. Ладно, спасибо я уже не мог на этот раз просто отказать Хотя отказывать не было смысла, Мне меня ни почты, ничего нет, поэтому... Поэтому почему отказывать? Почему? Зачем? Уже утро А вот и почта, отлично, наконец Может, пис... Может и ответ пришел? Нет Почту принесли И опять без ответа, блядь Блядь, засранцы Так Есть две каши на завтрашний день на вечер. На завтрашний день нету. Плохо. <свот> <свот> <свот> Давайте ладно, <свот> посмотрим почту фиксировать. Заметьте, я ее. Пульс море Успешно завершились технические испытания нового американского пассажирского корабля Соединенных Невероятно, но корабль уже побил рекорды и скорость почти в 32 узла, установленной королевой Мэри в 33 году. Новое судно смогло развить скорость свыше 33. Уже пора. Не вещь нос, как вернешься, поделал что-нибудь веселое. Не позволяй себя задирать. Постараюсь. Про веселое не говорю, потому что, возможно, мне придется задержаться. Да, пришлось задержаться. Отлично, теперь я ему куплю машинку и будет хотя бы на что поесть. Где ты пропадаешь? Так, я понял. Зевает. Я понял. Это по -моему, последняя пока что задержка на этой неделе. Так, быстренько, быстренько все делаем. Интересно, как, чем я занимаюсь на работе, интересно? А ты можешь почитать мне сказку? Нет, может быть, завтра получится. Ну вот, тогда спокойно еще. Он уже такой грустный, знаете, он так говорит, грустный уже. Пятница, еще два рабочих дня. Спит. Типа спит на полпути? Смотрите. Прям отлично выходит. Это мне? Как здорово. Спасибо, отнесу свою комнату. Ну, подарил ему. Блядь, его еще переодеть надо. Так, сначала кушаем. Бутерброд. Каша. Хорошо. Потом... Умываетесь. Или это уже бесполезно? Это бесполезно. Его надо просто переодеть. Я не вижу смысла его мыть. О, вы получили новый материала для создания. Ага, у него кофточку порвалась. Понял, принял. Значит, мы сегодня не задерживаемся. Я бы и так не задержался, поэтому ничего страшного. Клауса нет дома, шкафу его нет, кровати нет, в тумбочке нет, на кухне нет, за столом тоже нет. А -а -а -а. Но ну, пойдем на улицу, в лес, школа, в магазине нет, ЖДшки нет, сюда нельзя, сюда нельзя. Так, не понял. Так, не понял, где его искать? Или мне не дадут его искать? Ну, хорошо. Так. Стоп, а где его искать-то? Я просто не хочу, ну, ничем заниматься до ночи, потому что вдруг мне потом за это еще нагонять дадут. Я вроде бы на все натыкал, чтобы вы понимали Хоть день не пропустил, на календарь много раз понажимал Так, ну записи никаких нет, ничего нет Тут тут его негде искать Шкафы его нет Под кровати его нет За окном его нет, ну значит Ладно, так что и до ночи Клаус до сих пор не вернулся А, ну теперь мы идем его искать Блядь, привязанный, ёбнешься Подожди Я игру сломал? Только не говори, что я игру сломал, ну пожалуйста Да какая удочка ты, блядь, ебанутая, ёбаная Охуенно Я могу на все нажимать я не могу вернуться назад. Ой. Даже, ну, в меню не могу зайти. Так, сейчас перезапустим игру. Так, я вернул запись. Только почему-то я случайно часы сбросил. Ну ладно. Помоги, помоги мне. Спусти меня отсюда. Я, я хочу уйти. Весь в слезах, ему страшно. Наконец-то. Прости, не смог ничего сделать. А как? Так холодно. Кто так с тобой поступил? Скажи, как их зовут. Пойдем домой. Я его вот даже покормить не смогу. Прошу тебя. Холодно. Хочу в кроватку. Я его вот даже покормить не смогу, что вы понимать. Спасибо. Я не мог себя освоить. Мне было очень страшно. Меня привязали ребята. Мартин и Киел. Оли тоже был с ними. Но, кажется, не хотел им помогать. Им этот срок не, у... не сойдет. Я ему устрою, блядь. Ты сможешь их наказать... Их не помешало бы проучить. Но я не буду этого делать. Будем надеяться, что родители... Будем надеяться, что родители их накажут. Надеюсь, их сильно накажут. Да вряд ли, блядь. Они скажут, что все заебись. Мне было очень страшно. Я устал. Сейчас а сказку не попросит. Бля, он сейчас там голодный, наверное. Пиздец. Вчера мне было очень страшно. Скажу, что сегодня суббота. А, ему никуда не надо сегодня. Не покормил тебя вчера М -м -м. Так, ладно Если сегодня субботу, то в принципе одежду менять не надо Единственное, вот я в прошлый раз о, Одежду взял Но Так, надо переодеть Но ее не надо было чинить А вот, теперь надо чинить Жаль, что тебе нужно на работу Хочешь, я сегодня останусь с тобой дома Прости, Клаус, мне бы тоже хотелось остаться дома Но так и останься, ты меня совсем не любишь Блять я сегодня без переработать так уж и быть Опять, наверное, дом нет Нет, есть дом. <клышит> Он хотя бы дома, и то хорошо Идем, я тебя покормлю Стоп блять, ладно, похуй в Магазин ты еще успею? Слава богу я Боялся, что не успею в магазин Не, подожди есть что? Нет, ничего. Пойдем рыбку попробуем поймать хотя бы. Тратить на, на кораблике время, лучше уж рыбку попробовать поймать. Вот, отлично. Рыбачить весело уже поздно, вдруг на нас нападет личной монстр. Думаю, нам пора домой. Ты прав, что-то мы задержались зато как было весело. Ага, отлично, он хоть доволен. Скоро уже спать. Сколько у нас там? А, ну в принципе. Ой, да ладно, у него просто грязная одежда, типа. И еда нормальная, поэтому да, можно его спать. Было бы здорово послушать сказку на ночь. Есть время почитать. Да, давай почитаем. Ладно, спасибо. Такое ощущение, как будто вот эти звуки как будто он прям помогают. 1 июня. Получается, каникула. Привет. Но ну, должны быть, по крайней мере, каникулы. Так, значит, две каши. Потом, умываться. Я хочу заняться чем-нибудь веселым. Конечно, можно поиграть в прятки. Ух ты, пойду прятаться. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага, а нашел. А вот и я. А ты умеешь искать. Так, теперь идем умываться. Умываться. Сегодня воскресенье, поэтому надо сегодня пособирать. Отлично. Отлично. И приготовить что-нибудь поесть. А, будет ночь. Подождите, покормите его, а то будет ночь. Лучше уж я ночью приготовлю поесть. Да я понял, что ты спать хочешь. Да, я тебя еще раз покормлю. Все, иди, Спокойной ночи. А, вот, он сам сразу прям вырубился. Отлично. Мы сможем хотя приготовить поесть, Сэкономить Отлично И сами тоже спать Блин, что они долго не отвечают но... С добрым утром А ему надо куда-нибудь? О, наконец письмо пришло, бля Так, ладно, так много почты Мываем его Потом кормим его. Стоп. Идем в магазин. Кормим его. Дням. Отлично, ему, в принципе, нравится. Еще раз умываем. Не работает. Передеваем. Не скоро в школу, да. Скоро. Да, скоро. Учить хорошо. Сма а, хорошо. А, все, он в школу. Подождите, а каникулы уже в школе? Ну ладно, это какой год. Вот. Не, мы не задерживаемся. С возвращением. Эй, пойдем играть. А, можем порисовать. Здорово. Опять рисунок, ну в принципе, значит все не так уж плохо. Как я понимаю, в принципе, по можно понимать его настроение. Блин, я так его одежду-то не зашел. Ну ладно. Каши 2 Каши две. А, ну это на завтра Все, отлично Почта, да-да-да-да-да Все верно Хайнц Фляйшер Спасибо, что написали, меня зовут Хайнц Я отец Клауса, к сожалению, мои моих родителей больше нет живых Сейчас я живу в их доме И управляю семейной пекарней Я женат и у меня два сына здесь В Германии, раз слышите, что с Клаусом все в порядке Блять, пиздец Масштабные учения в Северном море В этом июне более двух военных кораблей 400 самолетов от 9 стран НАТО Примут участие в масштабных учениях В Ла-Манш И Северном море Норвегия и Дания тоже планируют участвовать в учениях И это большой повод для национальной гордости Бля, ну пиздец, если честно Так, он уже спать хочет Жаль Представляешь, тебе пришло письмо от папы Ого, правда? Он работает в пекарне Правда, это здорово. У него есть два сына, они твои сводные братья. Ого, ничего себе, братья. А как их зовут? Об этом не сказано в письме. Ладно, мы скоро узнаем, а сейчас ложись спать. У меня есть настоящие братья. Читаешь мне сказку на ночь? А уже все, уже поезд уехал. Новая запись в дневнике. А, у тебя есть два брата, отличная новость. и твоим отцом все в порядке, он живет в родительском доме управляет сменой ПК. Так вот, почему ты... Так любишь печь. Жаль, что твоих бабушки и дедушки уже нет в живых. Надеюсь, что хоть известия об отце немного утешат. О, рисунок. Неожиданно. Понятно это, непонятно кто. Сложно сказать, что это и кто это. А чем мы им ответку не написали, кстати, я что-то не понял. Ну ладно. На улице так красиво. Так. Ну да, в принципе, кормим И у нас опять ничего нет поесть Вообще красота Идемте умываем Так а, Идем в магазин, естественно Вот так вот делаем по пу пу письмо, ничего написать нельзя Приготовить... А, я же грибы собирал Кстати, где они? Вообще фиг пойми Туда переоденем тебя, так уж и быть Уже пора, покажи на что ты способен Хорошо У него опять желание к учебе появилось Мы, кстати, опять сегодня не остаемся на переработке Ну, как я и говорил, не остаемся Блять, я не виноват, его одежда пахнет мочой с тобой случилось все хорошо клаус ты в безопасности давай тебя умоем если умоем мы тебя в ванную засунем почему они меня ненавидят они все называют меня и просто злого. плати прошу расскажи, что мне бы хотелось ехать с собой подальше отсюда и мне кто-то пришел, типа? Что это за звук был? Чего? ЧЕГО? Блядь, у него настроение падает от того, что я его... Это самое, от того, что я его трогаю. Ладно, читаем ему сказку на ночь, надеюсь. Прошу поговорить со мной, все хорошо, я рядом не волнуюсь. Прошу поговорить со мной. О я, учитель, разозлился. И он первый начал. Я не должен был кричать, но он тоже кричал. Я не хочу больше туда идти. Они назвали меня, ведь не отроди, правда? Что, конечно, нет, нет, нет. Они это они негодяи злодеи. Что, конечно, нет. что то как-то это прям. Почитаешь мне сказку? Да, придется ему почитать сказку, потому что я совсем настроение упала упало, блядь. я его вот за затормошить хотел, а в итоге все стало плохо. Ну, блядь, сказку, что-то, так уж и быть. Вот видите, я вот ругаю у него прям настроение падает. <звук> блядь. Вы не верите, что сегодня так же будет? Да, я спрятался, да? А, -а, -а я туда больше не пойду. Вначале позаботься о Клаусе, работа подождет. Можешь остаться дома, но тебе надо поесть Я не заставляю тебя идти в школу, но ты должен поесть Скажешь, что ты заболел, я приготовлю тебе поесть Не хочу есть Хорошо, иди отдохни Хорошо Обратитесь к отцу Клауса за помощью Так Написать Хайнсу Адрес бла-бла-бла Здрасте, Хайнс Хорошо, что вы живы и у вас все в порядке Нам нужна ваша помощь У Клауса серьезные проблемы из-за немецкого происхождения Вы можете как-то помочь нам Выбраться из этой ситуации Нужно вывести Клауса отсюда Ах ты ж, сукины дети Бля, я бы их разъебал, товари. Чего? Пора повеселиться? Ну ладно Отлично, наконец тебя покормлю Стоп, а то начнется день, и я потом не схожу в магазин. Бля, так ладно, будет каша, к сожалению, будет каша, но он хотя бы не будет голодный. Сказал я, пора повеселиться, и сижу, кормлю его. Так, в чем пойдем делать? Пойдем рыбку, а, не, вот, как ему еще поднять настроение? Чтобы поднять ему настроение, надо отправить вот это. Ладно, мне понравилось играть с корабликом. Что? Теперь мячик. Так, хорошо. Теперь мы идем собирать ягодки. Можно сделать черничное варенье. Да. Уже поздно, нам пора домой. Зато как было весело. Угу. Отлично, настроение полным ходом. Хочу в кроватку. Так, покормить или сказку? Покормить, ну естественно. Спокойной ночи. хе, -хе я не могу его сказку почитать. Я выбрал покормить. До завтра. Я сделал все правильно. Лучше поесть чем сказку сказками сыт не будешь Как ни крути. Опять спрятался А ладно, я хочу остаться дома Вставай, они только и ждут, что ты зачахнешь в кровати О, Ваш выбор ожесточил Клауса Ну, я хотя бы честно сказал Но они реально прям стопудово этого и ждут блядь, Чтобы он прям совсем обмяк тут весь этот а можно в следующий раз съесть что-то другое? Да, я как раз хотел приготовить черничное варенье, чтобы ты понимал. Прикинь. Блядь, я ведь тоже в прошлый раз пропустил, собрал грибы. Блядь. А я могу еще одну сделать? А, раз ты не хочешь проверить почту. Почту. Блядь. А, ответа-то там не было. Да нет, пойдем приготовим поесть. А я вообще работать сегодня буду? Не, идем туда в лес Если не работаю, люблю грибы Если не работаю, надо хотя бы чем-то это самое А я думал ягоды, ягод нам сегодня не видать Как бы это самое Хотя бы чем-то пробовать его отбивать Бля Так, что у нас есть? Отлично, у нас есть грибные а этого хватит. Ему сказку надо просто писать, на Я устал. Или письмо... Нет, письмо там ничего интересного. Там новости. Можешь писать мне сказку? Вот. Конечно. Здорово, спасибо. Вот, отлично. Не даем ему, короче, умыть, И все будет вообще прекрасно. Что, ответ я долго жду. Если честно. Ну ладно, доброе утро. Сегодня мне нужно на работу. Как ты себя чувствуешь? Все нормально. Ты сильный, мы должны продолжать бороться. Ты ведь понимаешь, что не виноват в том, что случилось. Я сам с дома, давай займемся чем нибудь интересном. Ладно. Ты сильный, мы должны продолжать бороться. Хорошо. Это, э, это не получится, если мы будем сидеть дома. Это тяжело, но мы должны быть сильными. Мне надо... Нет, если будем сидеть дома. Ты ведь знаешь, сегодня мне нужна работа. И тебе нужно вернуть школу. Веди себя хорошо, пока меня мне не будет. Если так хочешь. А, ладно. Хорошо. А, сразу подобрел, понял, что ему, блядь, школу не надо. Ну ладно. Пусть сидит дома. А что я сделаю? Ну. Блять, у меня денег. У меня нет нечем. Я на всякий случай пойду на работу. Блядь, ну, чуть-чуть Он все равно дома. Если что, найдет что-то там. Бля, не могу я задержаться, извиняюсь. Хорошо, а что ты дома. О. Мне так жаль, господин Сульхейм, ужасный Давай снова дружить Пожалуйста, обещаю, что буду играть с тобой Пока никто не видит Надеюсь, господин Сульхейм умрет Это Лив Лив? Она опять хочет со мной дружить Пока никто не видит она... Или она что-то задумала Честно, я уже не верю Когда она говоришь, пока никто не видит мне это уже не устраивает, если честно Прям вообще никак ни, ни капельки не устраивает Чего такое, маль? Хм Поиграем немного? А, давай погуляем Здорово, сначала идем умоемся Потом будем гулять Для Этого надо переодеть, если честно Ну ладно, уже ночью будем переодевать Пойдем рыбку туда половим Это хорошо, это хорошо, что он просится Да, как бы, в целом. И меньше проблем. Прости, рыбка нам придется сейчас съесть. Уже поздно. Вдруг нас найдет. Но нам пора домой. Зато было весело. Но некоторые тексты, конечно, такие то Бля. Думаю, я поговорю с Лив завтра. Было бы здорово послушать сказку на ночь. А, нет, может быть завтра. Понятно. Тогда спокойный. Не, я хочу просто уже почту это посмотреть, она меня прям коробит, что она прям существует Сегодня пароход Браво, блядь, понятно, привезет неслыханный малый груз апельсинов Эта поставка завершит выполнение государственной квоты на импорт В город прибудет очень мало апельсинов, поэтому владельцы местных магазинов предупреждают Показывают, что на всех точно не хватит И мы идем спать Посмотрим, что будет завтра у них слив, как раз плюс-минус последний день А, субботу, да, мой последний рабочий Я проснулся Так, тебе сегодня никуда не надо а значит, мы тебя сначала умываем. Переодевать его не обязательно, потому что суббота. Кормим, потому что возможность не переработки. Кормим вкусно. Ой, кормим много. Кормим не жадно. Потом готовим тебе покушать. Почему именно жарит? Интересно. Может, было бы и суп сделать. Я хочу поговорить с лип. А -а -а -а -а -а -а -а будь осторожен. Все нормально, иди на работу, если хочешь Хорошо, но будь осторожен А, хорошо, но будь uh, Не, ничего, я останусь дома на всякий случай Хорошо, но будь осторожен, я ей не доверяю Хорошо, но будь осторожен Я буду осторожен Не могу сказать, что не доверяю, она ребенок Ее могли подговорить намного, но пофиг Пусть поговорит. <заспал có thể> Блядь, нас сейчас заманивают и задержаться а Ай, сука, не, не сегодня Вдруг что случилось? Слив было весело, фух. Она продолжала стать тайными друзьями, я по ней скучал Бля, какие нахуй тайные друзья, ты угораешь Ой, короче, его надо помыть Хотя бы сейчас не холодно, ладно. а хотя бы хоть как-то с ним общает Так, ну меня завтра утром, в принципе, можно будет приготовить поесть, так что все нормально Можешь причитать мне мою любимую сказку? Угу. Да. Нет, нет, может быть завтра. Потому что мне надо сегодня приготовить поесть его на завтра. Так, у меня еще одни грибы остались, да? Отлично, одни грибочки есть. Ух! Сколько всего. В воскресенье. Так, сегодня Лив не сможет со мной играть. Она гуляет с другими друзьями. А мы с ней тайны, так что. Зато мы с тобой можем поиграть. Да, можем. Но сначала надо поесть. Давай поиграем в прятки. Пойду прятаться. Да, блядь, он мне взял ход профукал. Сука. Ванной, супудово. Нету ванной. А, вот он. Ой, я ведь так хорошо спрятался. А я что, никуда не могу сюда сходить? Ну, блядь. Ну, ешь еще. Блядь, взяли просто мое действие. Хм, и что теперь? Ой, я кое-что придумал. Хочу прессовать, идем. О, норвежский домик. Мы с Лив вчера собирали ягоды. Можем приготовить что-нибудь вкусное. Спасибо. Как вкусно выглядит. Смотри, мы сейчас живем. Не понимаю, откуда не хлеб были. Сегодня было очень весело. Пока мы с тобой вместе, нам больше никто не нужен. Завтра в школу как-нибудь переживу. Ой, это хорошо, что он так думает. Да, я уже помню, что хочу спать. Но сегодня без сказок. Получаешь мне сказку? Ай, да, с тобой, конечно. Фиг с ним, почему бы и нет? Блин, завтра тоже задерживаться, кстати, нельзя, как вообще, ну, как ни крути, вообще ни крути нельзя задерживаться на работе. Почему я об этом говорю? Потому что вдруг что случится. Так. Точно? Наверное. Взрослый не меня и ставит мне плохие отметки, но я хочу учиться. Я с останусь дома не смогу стать умным, как все. Будет на чеку, не Я понимаю, пожалуйста, будьте осторожны, не провоцируй их, так, я понимаю. Не никому себя задирать. Угу. Как здорово, что лифт... Э и лучше держись от лифта подальше, нельзя доверять. Лифт не будет избегать тебя в школе. Как здорово, что вы снова друзья. И мне. Но мы не можем играть вместе. Всегда. А ведь тогда и секрета никакого не будет. Но по выходным можно. Так, раз письмо. письмо. Письмо только по будням приносят. блядь. Опять почт принести. Не то, что я жду. Так, тебе надо еще переодеть, кстати. Сейчас, подожди. Начало в магазин, потом переодеть. Так, начал переодеться, отлично И умыть Вообще красота Так, ну удачи тебе в школе, а я задерживаться на работе не буду Сейчас говорю, вот это опасно, блядь, сегодняшний А, ну вот, отлично Так, привет, как прошел день? Хорошо, что мысли в друзья? Поиграешь со мной? Давай порисуем Ура Ой, рыбка, давно мы рыбок не рисовали реально давно Так, что тебе типа, покормить? И вот уже спать пора. Блядь, ты, ты каждый день грязный приходишь, сука. Я хуевый. Нельзя никак не поаккуратнее. Я тебя переодеваю больше, чем себя. Сегодня с Лиф общались с тайными записочками на уроками. Как здорово. Да, было весело. Было бы здорово послушать сказку на ночь. Как-то я запасывал сказками. <смех> Здорово, спасибо. Мне пока нечего делать. Пусть, пусть будут сказки. Да ладно, еще один денек, наверное, успеем, да? Да, погибит. Доброе утро, вот и новый день. О, наконец-то, блядь. Мы не позволим бездельникам и не вежим опорить репутацию школы Фергестана. Клаус будет оставаться после уроков. Может, это научит его не пропускать задания, господин Сольхейм. Это мне письмо, а что там написано? А -а -а. Будешь оставаться после урок, потому что долго не ходил в школу. Эти дураки вздумали держать тебя в школе. Блять, а как мне сказать? Ну ладно, давай так, ладно. Что это значит? Я хотел, чтобы после урок занимался с тем ужасным учителем. Так нечестно, я не хочу оставаться в школе. Давай-ка домой, хорошо. Не хуй ему там делать. Пусть ко мне придут, блядь. Я с ним, блядь, блядь поговорим. Ну, умные, блядь, нашлись, нихуя. Ну, пропустим пару уроков. Надеюсь, сегодня узнаю что-нибудь интересное. Береги себя. Так, сейчас... Мы сегодня, мы сегодня не будем задерживаться, потому что ко мне могут домой прийти с работы, блядь. Смотрите, вообще без переработок живу. А нахуй. Да, не, не, спасибо, не сегодня. Мне еще надо его покормить, прикиньте. Ой, кстати, нормальный, да, пап? сейчас будет. Опа, Клауса нет дома, блядь. Стопудово, суки, в школе его держат. А я не могу, да, туда прийти вообще никак? Сука. Стопудово заставили его, блядь. Ладно, письмо посмотрим. Блядь, ведь тогда можно было задержаться. Со вторника цена на это а, повышена, короче. Новая цена на броня будет составлять 5 крон. необычно 4,50 налоговым образом выросла цены в магазинах. Сильнее всего Пушен цен скажет на жизни в бедных районах, где такой важный продукт станет многим не по карману. Ёбнешься. Было неловко оставаться после уроков. Кроме меня, там был всего один ученик и господин Сульхейм. Мы сидели в полной тишине. Было одновременно страшно и скучно. Забрался в том, что пропустил? Наверное. Я не так уж и сильно отставал. А, то есть вы все равно оставили, да? Пидоры. Да Таки, блядь, давай-давай-давай. Блин, вот эти вот, вот эти вот фразы, из-за которых я не могу быстро сделать то-то-то, меня бесит. Сказку? Хочешь, я посмотрел, да? Да. Кушать приготовил? Приготовил. Значит, сказку. А, я ему одежду никак починить не могу, блядь. Вот это я вовремя вспомнил, конечно. Все, до свидания. Так, а вот и доброе утро. Так, кашки. Кашки! Невкусно. Надо да выпрыгнуть. Кашки ему, блядь, захотелось. Ой, не, не хочется, точнее, ему больше каш. А что я, блядь, без переработок тебе, кроме каш, больше ничего дать. Видишь, не остаюсь нихуя. Хотя, кстати, мог остаться, если честно. Так, надо ему одежду чуть-чуть заштопать. Отлично. Нам пора. Хорошая тебе учеба. Постараюсь. Кстати, можно и задержаться. Он же теперь тоже на уроках задерживается. Сука, мне не дают. Но они прям знали. Паус нет дома. Ну, естественно. Он же на учебе. А вот сейчас должен уже вернуться. Я дома. Господин Свольхейм плохой. Это хорошо, но ты кушаешь. Что-то уже поздно. Конечно, поздно. Так, теперь поднимаем тебе настроение. Хорошо, не трогай меня. Расскажи, что случилось. Ничего. Хорошо, больше не буду. Хорошо. Но я врунишка. Я врунишка. Не трогай меня, пожалуйста. Не, давай еще разочек. Ну не надо Перестань Мне просто интересно Можно ли с этого что-то добиться Мне неприятно И все? Типа все? Никаких новых фраз? Ничего не будет? Понятно, ладно, иди спать ну, не... Да я ж тебя не трогаю, блядь Иди спать Путь, а не сказка. Доброй ночи. Добрый. А, даже готовить нечего. И я уже все заштопал. А почта? И почты нет. Ну, тогда и я спать. А че? Сказку не захотел. Доброе утро. наконец -то. А, сосать наконец -то. Да где мое письмо? Что ты вообще делаешь со всей этой почтой, блять? Живу с ней. Так, ладно, сначала умоем А, ему не нравится Не трожь меня, пожалуйста ну, так, Ладно, а тебе приоденем Почище будешь О, Перейдем завтракать Мне сегодня совсем не хочется идти Береги себя, ладно, постараюсь А, кстати, нормально, в принципе, не будем Короче, ладно, иди в школу. Фух, рефюрс ту Да, нельзя задерживаться сегодня. Он сегодня бедный, этот самый. О, его нет дома, да? Ну, конечно. А мне заняться нечем. Ну, пропустим денечек. Я дома. Не люблю оставаться после урока. Вообще не нравится никак Ну давай в мяч поиграем хоть Ну надо хоть как-то ему настроение поднять Отлично Хоть немножко настроение его подняли Спать хочется Спорим, сказку попросит Стопудняк, бля Три Семь Ну это две кашки бля. Отлично Спай Доброй ночи А, без каски сегодня Быстро, бля. Кай, когда мне ответ придет? Доброму утру. Он мне ответ никогда не придет, Можешь поиграть с ним в мяч? Нельзя, да, его трогать. Давай в мяч с собой. Не трогай меня, Да я уже понял. Ну надо ему как настроение поднять, хотя бы мячом. Отлично. Так. Да. Отлично, домой. Да нажмись. блять, ну и что происходит? Да, блядь, да что за грунт такой, то ебаный путь. Я опять, мне не эскейп, ничего не работает. Тогда будем на этом заканчивать. Да, вот так вот. Уже второй раз игра ломается. Ну, ладно, посмотрим, что будет дальше. Уже следующего дня. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игру для обзора. Спасибо за просмотр, ребятушки. Всем спасибо. Всем.